Так, попытка номер два. Mm -hmm. uh, есть, uh, давайте еще раз... Вот, собираются. Оповещание пришло. Так. Весело у нас. Я извиняюсь. Угу. Ага. А, дело в том, то, что отключили интернет. Что-то кто-то у нас тут мешается. Ничего страшного. Все, супер. Давайте собираемся. Да, а, на самом деле сейчас я меры приму. Сейчас, подождите. Так, всем все видно. Ну, может быть, кто-то грешит. Так, высшие силы в помощь призываю. Угу, так, свечка уже потряскивает. Высшие силы. Весь негатив на месте выжигаю. Тот, кто вредит, кто мешает. Пусть свой негатив обратно забирает. Так-то, может быть. Так, мои хорошие, собрались. Да, Еленочка, возможно, может быть, кто-то и грешит. Так, так, так. А, значит, смотрите. Был отключен у меня, отключился интернет. Поэтому... Так, давайте собираемся. Ну, вот видите, как по-всякому по бывает, что кто-то и мешается. Ну ничего, ничего. Мы по ним свечку черную зажгли, кто мешается. Кого поблагодарили, кого, как говорится, кого куда послали. Так, смотрите, данный эфир будет у нас... Э Добрый день, добрый день. Давайте, собираемся, собираемся. А, смотрите, данный эфир у нас будет. А, все, что связано с любовной сферой. А, что значит? <coughs> у кого проблемы в семье, устали от измен. А, у кого... Ну, говорю вам сразу о том, что... Заставить вашего мужчину не изменять, закрыть от других женщин, да. Это на личных работах, это принудительная работа. Называется, как бы, помните о том, что когда вы просите мастера сделать, закрыть его от измен, да, это вы делаете ему порчу. Не обижайтесь, я вам говорю по-честному, так как есть. То есть принудительно заставляйте. Единственное, что может быть, есть порча на блуд, да, она снимается. Опять-таки, я единственное предлагаю чистить своего мужчину. Есть сущности, которые толкают, есть негатив, который толкает на, на измены. Но ни в коем случае не делать приворот и не закрывать мужчину от других женщин. Почему? Потому что он может криво рукожопом мастером, деньги бешеные за это берутся, деньги возьмутся, а он может как-то не так лечь приворот, может быть закрытие дорог, так да, как бы вы будете, и точно так же может получиться так, что вы его, чтобы он других женщин не желал, он может быть год-два других женщин желать не будет, а в остальном и вас желать не будет. Если вы готовы на вот такие жертвы, многие есть, простите меня, долбанутые бабы, которые пусть хоть какой-нибудь, хоть инвалид, хоть чего, ну лишь бы со мной. Ой, ну, если вам инвалид нужен, ну, возьмите, как говорится, в стране очень много инвалидов. Разведитесь со здоровым мужчиной, как говорится, и возьмите, ну, как бы... Познакомьтесь с инвалидом и живите с инвалидом. Кто вам не мешает-то? За тавтологию, за честность прошу прощения, но таково она есть. А, а, арибатаева Гулапаршин. А, можно на работу. А, можно на работу что? Вы имеете в виду ритуалы проводить, чтобы я делала? Ну, давайте я пометку себе сделаю, что... Скажите там в чате, желающие, чтобы на работу, что, что связано с работой, проблемы и препятствия какие-то, просто сплетники, желающие, чтобы я сделала ритуал по поводу привлечения работы или устранения... Ну, это две разные темы давайте так давайте проголосуем первое это у нас будет по привлечению работы хорошее где хорошо платят а второе устранение проблем на работе пишите пожалуйста Светланчик дамы хорошие я вас тоже благодарю что вы со мной. Так, давайте я, все слышат меня по поводу голосования, напишите, пожалуйста, у кого проблема на работе, с работой связана, потому что это две разные работы. Там где-то начальник придирается, где-то еще что-то, а может быть кому-то надо, чтобы найти работу. Ага, найти работу, так, Вики-Вики. Угу. Олечка, вы же моя милая, благодарю вас за донаты. Да-да-да-да-да. У кого есть желание, кстати говоря, я э, включила чат для донатов, там есть маленькие, есть большие, есть маленькие, как говорится, Ага, Еленочка, я хочу другую работу, любимую, высокооплачиваемую. Хорошо. Так, значит, у нас теперь идут так уже два, которые хотят новую работу. Так, так, так. Андрей Платон, здравствуйте, мой хороший, здравствуйте. Так. Лена Батюк, у нас чиес? Этому хочется найти, поэтому хочется найти работу. Сейчас с этим проблема. Так, другая работа. Новая работа. Так, ага. Угу. Так, ну давайте еще буквально минутки-минутку поболтаем с вами. Так, смотрите, значит, напомню о том, что а, будет а, любовные сферы, все, что со сферами любви связано, да, а, как говорится, будем с вами а, прочищать. Для девочек, для женщин, которые в разводе, которые одиноки, никак не могут найти. Здесь будет вкладываться также заполнение ячейки. Этот, все, что касается сот, можно делать несколько ритуалов. Для денег, для любовных сфер заполнения ячейки, да, чтобы много было. А, также здесь можно от соцсетей а, плетут, когда интриги. Это я а, приготовила, такая чистка у нас будет, а, потому что очень мастеров много, которые проводят а, ритуалы по поводу, чтобы безграничное доверие, чтобы... На них смотрели, чтобы им, как детям голчатовые, им доверяли. Ну, так нельзя. Надо, как говорится, своим трудом, надо зарабатывать самостоятельно. А также, мои хорошие, кстати говоря, ставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы получать мое оповещание, что выходят новые видео. А также, как говорится, лайки. Ну, у кого есть желание, да, ну. Комментарий можете не ставить, если не хотите, а лайк либо дизлайк можете поставить. Чем больше лайков, тем больше, как говорится, YouTube продвигает мой канал, и нас, зрителей, как говорится, вас будет больше, да, помощь, кому в большей степени понадобится, я буду оказывать. Итак, значит, одиночество и нелюбовь. Порчи родовую я сюда внесла немножко, да, какие-то, и э, порчи, как на блоке, чтобы э, никого не находили, чтобы были одинокими. Далее. Ну, э, Еленочка мут, э, вот для вас как раз будет, для одиночества будем с вами убирать. Далее, э, смотрите, здесь будет у нас «Измены» измены что будут включаться? Чтобы вы легче переносили вот эти вот болезненные ощущения. Вот это прошлые измены, как говорится, боль исчезла. Также в измены будет входиться то, что... То, что вас не тянуло бы на блуд, да, изменять. Дальше, ссоры, скандалы, все, что с ними связано, если наведенные магическим путем, либо если, как говорится, сами по себе ругаетесь, Да, Ириночка, у меня интернет закончился. Как только я начала приготавливаться к эфиру, интернет отключился. Ну, я вот по этому поводу зажгла свечечку для желающих кому-то. Вот, пожалуйста. Свечка специальненькая у меня, чтобы... Матом ругаться не буду в эфире, чтобы по всем все дало. Далее. Ссоры, скандалы, я уже сказала, да, и разрыв. Кто что делает на разрыв. Итак, мои хорошие, нас уже 25. Ага. Ну, вы разведены, значит, вам будет вот... Девочки, мои хорошие, мужчины, мои милые, у нас здесь есть в чате а, мужчина один, как я вижу, мой хороший, а, мужчина в возрасте порядочный. Вот, а, далее, смотрите, девочки, мои хорошие, я вам искренне желаю, я сейчас вам прочищу мозги еще дополнительно, это блоки называются. Я немножко что-то тут смотрела телевизор и охренела. Молодежь по статистике, у них, как всегда раньше смеялись, в СССР секса нету, да? Я сейчас смотрю, у молодежи отсутствует вот это вот с навязанным вот этим нетрадиционная ориентация до такой степени, Дети отреченные, они секса не хотят, их это не возбуждает, им это не нравится. Понимаете, вот растут неодушевленные предметы. Что творится, это, ну, как бы это ужас, вот честно могу сказать. Так что повнимательнее к своим детям и старайтесь вот это вот внушать им о том, что надо плодиться, размножаться, да, как бы, что мальчик-девочка, это, как говорится, святое. Итак, мои хорошие, мы с вами сейчас начнем. Угу. У нас уже 30 человек, в принципе. То Я вечно любительница поля-лякать, много всего хочется сказать, в поток включаюсь и... А, начинается. Так, три свечи скручиваю, силу могучую призываю высшие силы в помощь, придите по оказанию данному ритуалу, будьте свидетелями и помощниками. Да будет так высшие силы в помощь призываю по оказанию данному ритуалу. Все подписчики, кто смотрит, кто является моими подписчиками, высшие силы помощи окажите все, что с любовью. Ой, как заработала. Ой, как заработала. Так, какая прелесть. Видно, пока я с вами разговаривала, кто-то у нас тут от вот этой свечечки пострадавшие отошли. Ну и ладно, хорошо. Я очень рада. Так, ой, смотрите, как коптит. Смотрите, как коптит. Ёхарный бабай. Так, смотрите. Человечек у нас нарисовался. Так, это женщина. Женщина, которая э, сзади нее э, кто-то присутствует. Не пойму кто. Либо духи, либо сущности. Ага, ага. Так, высшие силы в помощь призываю по оказанию моим подписчикам. Все, что с любовью проблемы доставляет страдания... Слезы горькой проливать дает высшие силы в помощь. Призываем к По оказанию. У кого рассорки наведенные, выжигаю. Угу. Через кладбище кому-то делали, а свеча тухнет. Вторая потухла. Ага. Так, кладбищенские рассорки, кладбищенские привороты, выжигаю. Сейчас я хотела зверобой попозже это сделать. Так, сущности всех зверобоем выжигаю. Все колдовство черное в прах превращаю. Выжигаю, выжигаю. Подписчиков очищаю. Ага, Ух ты, как хорошо. Ага. На двух могилах где-то рядом были могилы. Угу. Смотрите, опять потухло. Сейчас. На двух могилах на каких-то делать. Ладно, ничего. Все, что с любимыми разлучает. Дороги закрывают, любовь отводит, рассорки наводит, к разрыву ведет, к изменам толкает. Все сущности, все кладбищенские порчи выжигаем, в прах превращаем подписчиков своих. Имена можете называть ваших любимых, очищаем. Все, кто одинок, будь то породу роду идущая, будь то своими блоками, установками. У кого завышенная планка, у кого заниженная планка, кто постоянно притягивает не тех мужчин, отработки кармические выжигаю, в прах превращаю. Идеального своего любящего мужчину найти. Велю, пусть так и будет. Все, что порчами наделано, все, что криво легло. Будь то кладбищенские порчи, будь то свои блоки, свои с глазами азеованные, самозглазы, будь то черным зглазом наделано, выжигаю, в прах превращаю. Все, что супружеские пары разводит, жития любви, счастья не дает, выжигаю, в прах превращаю. Любовь, счастье, здоровье, благополучие семье возвращаю. Высшие силы в помощь призываю. Показанию По данному ритуалу огнем все зло, все колдовство выжигаю в соль землю. Возвращаю, запечатаю, обратно не пущу. Измены, ссоры, скандалы, развод, Дуб, дубок помоги, все, что наведенное, сожги, все рассорки, скандалы убери. Семье счастья, благополучие, принеси покой в семье, во славу высшим силам. Все, кто одиноки от любви закрыты, будь то дороги, будь то порчами, будь то своими. Установками от любви закрытые порчи родовые своих тараканов-блоков выжигаю дороги к любви, дороги к любимому, открываю одиночество, какая бы причина ни была, выжигаю свою любовь найти идеального мужчину, идеальную спутницу. Пусть найдут. ух ух ух Так. Жгу, выжигаю. В прах превращаю все зло. Здесь больше идет на одиночество. Тут а, семейных не особо много, а одиноких очень много. Итак, угу. давайте одиноких, все, что вас одиночит, все, что не тех мужчин находите, очищаю. Ячейку общества создаем, заполняем. Все, что от вас отводят. Ячейку общества не дают создать. Все, что семью разрушает, выжигаю, в прах превращаю. Ага, что-то отвалилось. Угу. Ух ты, смотри, как стрелять начало. Ух ты. Здесь конкретно на семью было сделано. Это точно на рассорке. Почему-то идут мусульма, мусульманство. Все, что семью разрушало, все порчи порчи выжигаю рассорки все выжигаю весь негатив выжигаю высшие силы все что семью разводят все что семье сойтись не дают ячейку общества создать не дают семьи скандалы наводит данным ритуалом все скандалы убираю все ссоры убираю прям такая благодать идет пошла Прям вот хорошо. Не знаю, почему как-то. Вот прям вот хорошо-хорошо. Может, мне тоже кто-то рассорки делал на семью. Пусть и мои тогда тоже. Весь негатив исчезает. Не знаю. Прям хорошо-хорошо. Прям легко становится. Знаете, как ноздри раздувается, Прям вот легко дышится как-то. Угу. Все, что беды, скандалы Наводила На одиночество Толкала Все выжигаю В прах превращаю угу. Прям тепло Легко и Смотрите, у кого вниз дальше опускается тепло, прям полностью, как волна идет по, сзади по, по спине. Татьяночка, благодарю, моя хорошая. Я работаю, да, как бы, как говорится, ну, уж, как говорится, служи, служение народу. Я для вас это все и делаю, да, как говорится, дар даруется, поэтому очень хорошо, когда придумали вот этот вот интернет, как говорится, есть, возможность у настоящих практиков есть возможность, как говорится, дарить, да, как говорится, свою, свою работу. Если нет у кого-то возможности на личной консультации обратиться, если нет возможности как говорится, как-либо благодарить, то вот, пожалуйста, я благодаря высшим силам, да, с призывом высших сил, помогаю вам обрести свое счастье. Если кто-то, многие кто говорят о том, что бесплатно, да, как бы вам же дар даруется, многие так говорят, да, ну, вот как-то так, данную свечу зажигаю, красную свечу зажигаем, Любовь, страсть, в семью для одиноких. Ритуал прошел на отлично, смотрите, свеча хотела потухнуть, но потом загорелась. А, работа прошла отлично, мои хорошие. Так, ячейки сейчас заполним, мои хорошие. Ах ты, опять у нас гореть ничего. Ну, давайте, горите. Кому-то там... Кто-то в семье сам хулиганит, я так полагаю. Посмотрите, свеча черная. Кто-то пытается своего мужа, либо любимого, опаивать, окармливать, приворотами удерживать. А нахера, блядь, вот я одного не пойму. Нахрена? Ой, божечки, сейчас. Ладно, любовь для одиноких привлекаю. Счастье воскрешаю. Партнера найти велю. Высшие силы в помощь призываю. Те, кто одинокий, своего партнера найдет хорошего. Для мужчин тоже сейчас говорю. Хорошую. Ласковых, взаимных, чтобы ваши отношения... А -а Были взаимными. А, я сама а, до недавнего времени всегда старалась к людям относиться хорошо. А, ну, многие начинают злоупотреблять моей добротой. Давайте дожигайте все ссоры в семье, все ссоры в рассорке. И давайте Любовь, счастье будем привлекать. В семьях любовь, понимание, уважение к друг другу воскрешать. А для одиноких найти свою вторую половинку и обрести счастье и создать ячейку общества. Все, что вам раньше не давало, сейчас будет хорошо мы это все убираем все что вам до этого любовь от вас отводила дороги вам не туда водили. не по тем местам ходили Дороги открываю, встретить свою любовь, свою судьбу. Да будет так любовь, воскрешаю взаимные чувства. Почему говорю взаимно? Потому что многие говорят о том, что и привороты делают. Мне, мне, мне. А, значит, эгоизм. Сейчас эгоизм. Ваш отношение любви убираю, выжигаю. Взаимность. Все, что сами даете чтобы вам все это возвращалось. Если вы любите от души, пусть и вас любят от души. Любовь, счастье, привлекаем взаимную любовь. Воскрешаем ячейку, создаем. Итак, мои хорошие, давайте я поговорю, посмотрю на... Пусть сейчас пока догорать. Вот смотрите, какая... Вот. Сейчас я вам покажу. Постараюсь наклонить. Видите, какие наросты? Вот, вот. вот кому-то не мёртся, потому. А знаете почему? Я вам сейчас скажу. Потому что я слишком много говорю по-честному. Слишком много а, правды вам говорю в эфире. А у кого-то а, хлеб отрываю, у кого-то хлеб забираю. Ни у кого ничего не забираю. Просто я за честность. Как говорится, по-честному. Ведите себя нормально, достойно. И не занимайтесь запугиванием. Очень многие запугивают людей по поводу того, что а, порчи и все остальное у людей. Ну зачем так делать? А, Повторяю вам о том, чтобы порчу навести, это очень тяжело сделать порчу. Она не всегда ложится, она не всегда работает. Точно так же, когда люди говорят о том, что вам свечку поставили за упокой, все пипец, это на страхе на вашем наводится. Максимум, что если знают ваше имя, ваше крещенное имя, Максимум, что может вам быть, это просто заболеете. А от свечки за упокой, а, как бы в, в принципе, да, я как бы в своей практике не видела, чтобы кто-то умер от свечки за упокой. Да, от кладбищенского приворота, да, значит, насколько я знаю, что, по-моему, там как-то в течение полгода мужчина может умереть, если делается на кладбище черный приворот. Там тематика такая «люби меня, либо умри без меня», да, то есть дорога в один конец, либо быть с ней, а любовь, она проходит. Нельзя заставить любить человека. Нельзя, вот просто-напросто. Вот кто бы вам... Не говорил там, вот когда вы собираетесь идти приворот делать. Вот теперь давайте я вам сейчас расскажу, что такое приворот. Когда а, вы идете делать приворот, вам говорят, ну, там, пять лет, да, как-то пять лет, может быть, а, а, может быть, там семь лет, а, вот такие бешеные деньги стоят это все. Ну, вот смотрите, я вам скажу, как это все происходит. А, значит, во-первых, это очень дорого. Да, я согласна, что это идет от 50... Ну, в зависимости, а, кто во что гораздо, да. От 50 тысяч рублей до миллиона идет. Это первое. Второе. А, делается программа. Там делается несколько... Я вам просто специфику, да. Я просто знаю, как это все делается, поэтому я вам говорю. Специфик. Открываю вам сейчас правду, что такое приворот... Работает он и как, и чего? Или не работает? А, смотрите, первое, делается, значит, там, по-моему, закрывание дороги, по-моему, там еще а, вызывание сексуального влечения, плюс закрывание-то всех, а, там очень много работ, от 3 до 5 работ делается. Первое. Второе. Ставится определенная программа на, допустим, на пять лет вы закрываете, ну, как правило, на постороннего мужчину это не работает. Особенно, если нету секса, приворот сделать невозможно. Далее. А то бы у нас так вот, это знаете как, вот мне так всегда нравится, принесите фотографии. Ну, вот представьте, допустим, мне либо вам там да, ну возьмем любого актера, допустим, ну Брэд Пит, ладно, все, ладно, взяли его фотографию, все как положено, прямо стоящий, без очков, все прям вот он Аполлон. Ну и вот представьте, да, вы идете к мастеру, и говорите, сделайте мне приворот, даете его фотографию и вас, да. Бедный Брэд Пит, который, э, я не знаю, он не сработает этот ритуал, понимаете? Если вы какого-то другого мужчину, это вот представьте, что, значит, э, Брэд Пит должен будет путем магии э, приехать к вам, в ваш город, ну по каким-то обстоятельствам э, должен будет, э, значит. Э, Найти вас, да, ему как-то надо будет это все сделать, а силы же должны это все будет сделать, ну, как бы, а... я говорю, бедный Брэд Пит сейчас, вот дай бог ему долгих лет жизни, бедный сейчас, может быть, обыкался, вот, а, так вот, ну вот, вот сами себе представляете вот эту ситуацию, значит он должен будет как-то попасть в ваш город, в ваш регион как-то чтобы с вами встретиться. Это сколько по времени пройдет. А вот это у этой колдушки время пройдет уже вашей работы там, или еще что-то. Ну вот, вы, я вам говорю сейчас про других мужчин, которые просто вот находящиеся рядом с вами в городе. Это столько надо работ. Во-первых, его надо окармливать, опаивать, фотографии там наделывать, мама дорогая, сколько всего. Это не просто так заставить опять-таки Повторяюсь, заставить любить человека себя невозможно. Это первое. Второе. Приворот сделать, если был секс, можно. Не приворот, гармоничные отношения, ребятки. Гармоничные отношения. Приворот, опять-таки, повторяюсь, да, одно за другим. Приворот заставить любить себя невозможно. Далее, если не было секса, приворот сделать невозможно. Если с вас берут деньги, это пиздешь вас разводят на деньги, реально говорю. Далее, убить любовь невозможно. Вот если человек любит, можно притупить, допустим, много процессов, ритуалов, но опять-таки это работает максимум год, полгода, год, Все. А, как бы дальше все равно подкорка подкоркой память возвращается а, разлюбить человека невозможно понятно, да, то а, если приворотами там делают, а, как говорится пытаются из семьи увезти то это опять-таки временно, это систематически будут а, а, кормить кормить, кормить, а теперь вопрос другой, вот кормит-кормит систематически э, человека, да, то есть ведро месячных выпивает он, и вы, э, там, несколько лет он там живет, и вы хотите, человек смешанный с ДНК другого, да, э, будучи, хотите его вернуть к себе, что к вам вернется? Вот просто-напросто, подумайте, задайте себе вопрос, Вот просто-напросто, что к вам вернется, что вы хотите вернуть, это то же самое, как крадник, пережеванная еда, вот это вот, как она там, тюря, да, называется у детишек раньше было, пережеванная еда, которая вот-вот-вот вся, и, ну, Натя, возьмите, заберите, да, вы так просите, заберите, Натя. Также и мужчина, который после ведро а, там чистить, чистить, чистить, чистить, чистить. Лопаты. Не, короче, поле не паханное. А, восстанавливать его мозги, которые зомбированы были. А, восстанавливать его это максимум полгода на восстановление. Ребитационный период у него будет просто-напросто. Ладно. Теперь. Пока у нас свечка горит, любовь привлекаем. Кому надо, ну как бы эфир может закончиться. Я сейчас, если не до конца она прогорит. Смотрите, что еще. Теперь другой вопрос о том, что сейчас открою правду. Да-да-да-да-да. Слушайте внимательно, что касается приворотов. Ну, грубо говоря, значит, вам запросили 100 тысяч приворот сделать. У вас был секс, будь то ваш там... Девочки, послушайте, если у вас отношения были, единственное, что можно делать, и я делаю, да, опять-таки, если высшие силы разрешают, у вас были отношения... И, может быть, кто-то по магическим действиям раз, вас развели, или либо по каким-то причинам вы, как говорится, вклинились, да, вот любовь прошла как-то вот, ну чувства поохладели то а, я могу делать гармоничные отношения в семье, да, в, в восстанавливать страсть, да, это я могу, я это делаю, это безопасно, да, когда люди а, бытухой сожралось, вот это вот уже, либо несколько лет живут вместе, ну, вот страсть поугасла, да, вот, ну, никак, вот, да, такие гармоничные отношения, я гармонию вношу, страсть там в паре активирую. Да, это, да, свечи, свечи заряжаю и отправляю. Это допускается, как говорится, нормально. Но, если вы делаете приворот, опять-таки, если был секс, значит, приворот можно сделать, да. Как говорится, мужчина пошел с вами на контакт. Теперь. Вам сказали вот такую определенную сумму. Ну, многие, кто сейчас говорит, ой, за приворот это наказуемо, дети будут страдать. Нет, не дети будут страдать, а привораживающий. А я сейчас объясню, почему. Вот вам делают программу приворот, но вам ни один мастер не скажет, потому что... Не каждый а, у нас, у девочек подсознательно, да, как бы идет в плане того, что а, мужчина должен платить, но не женщина должна платить за мужчины. Поэтому желающих приворот сделать очень много. А, но, когда говорят сумму, а, половина из них отсекаются. А, соглашаются на приворот только те, у кого там миллионеры, мужики. А, далее, что происходит? А, сделали приворот на пять лет, да, все нормально, все хорошо, там а, работы проделали, много-много. Далее. А, года три, он, да, весь идеальный, хороший, благополучный, все получается. А, Мариан, здравствуйте. значит, приворот, значит, да, как бы время ослабевания, то есть потом, дальше что происходит? Три года он не спит с другой женщиной, либо там женщина, да, около мужчины держится. А оставшиеся два года он не спит и с вами. И вот вам откат, понимаете, какой? Не дети страдают. А заказчица при ворота страдает. И ни один вам, сука, мастер не скажет о том, что с вами он спать тоже не будет. А, вот это идет наказание ваших сил. А потому что вы будете платить бешеные деньги. Мало того, что а, крупные суммы денег не каждый за член готов платить. Ну, как бы, женщины. Вот. А то, что вот программа на пять лет стоит, да, говорю, как бы, ну, там, кто три, ровно половина работает этот срок, а за оставшиеся он с вами спать тоже не будет. И вот в чем вопрос, да, вот говорю, как бы, от, открывая вам правду глаза, вот в следующий раз думайте, а надо ли делать приворот, а снять его снимут, а, допустим, жена, которая рядом находится, ну, для тех, кто, я имею в виду, любовница, да, кто пытается, либо вновь пришедшая другая женщина. А теперь вот ответьте, пожалуйста, мне в эфире, те, кто есть, те, кто делали приворот, не в осуждение, так, прошу, товарищи, в осуждение не вводить, как говорится, ну, каждая жена, как говорится, есть жены, которые, особенно в мусульманских странах, либо где по принуждению жениться, без всяких вот этих осуждений. Скажите, пожалуйста, вы ходили к мастеру, либо вы просто поставьте там плюсик или еще что-то. Ходили к мастеру, те, кто делал приворот, все равно мужик гулял. А если закрывали от какой-то любовницы, пусть, допустим, не просто там гуляли, да, как бы а, изменял, а от кон конкретно какой-то любовницы отводили, через какое-то время он все равно начинал гулять с другой. А нет, Елена, что осуждать, получать мало не покажется. Смотрите, ну, я допускаю момент, когда жены, да, мужчины разные бывают, когда жены борются за свою семью. Я немножечко этого допускаю. Вот эти вот, в, эти, в этих ситуациях гармоничные отношения я делаю, да, ну, как бы при прибегаю к таким, восстанавливаю страсть, вызываю, да, когда первоначальный этап, второй медовый месяц, ну, как-то вот так. В этих ситуациях, да. А в остальных я вам открываю, говорю, вот, по-честному. Я говорю, и задайте себе вопрос. Те, кто делал приворот а, на своего мужчину, закрывал от какой-то конкретной женщины, все равно гулять начал, не с этой, так с другой начал. Ну, как бы, вот так. Так, мои хорошие, смотрите. Э, ну, э, да, я тоже с собой согласна, Елена. <диводил> ну, вот, правда жизни, да. Я говорю, никто, многие кто не согласны. Я вам просто сейчас говорю о том, что платя бешеные деньги за приворот, Программа ставится, напоминая о том, что 3, 5, 7 лет. Заставить любить человека невозможно, разлюбить человека невозможно заставить. Платя бешеные деньги за приворот, половина этого срока, да, он будет с поставленной задачей работать, а половина э, с вами тоже, как говорится, спать не будет, и будут опять скандалы, ссоры и ругани. Ну вот, э, как говорится, вот так. Ну, ни один мастер вам об этом не скажет, так что думайте. Лучше чистите э, себя, чистите, как говорится, от всякого, э, если уж безвыходная ситуация. Так, Татьяна Кучеревская, не делала никогда, догадывалась, что плохо, это всегда была доброй, ласковой, с любовью. Сел на голову, полное жлобство с его стороны. Ну да, к сожалению, такое бывает, как говорится, мужчины расслабляются, а, мужчины. Просто смотрите, я сейчас вам немножечко объясню. Где-то вы немножечко а, а, немножко либо слабину, либо подпитку отношений не сделали. Может быть, вы вот а, а, у вас съела, и все. Просто-напросто. А, не было вот этой... Подпитки, либо каждая женщина активирует мужчину на что-то. Всегда, я говорю, почитайте историю, сколько воин как говорится, за... Ну, давайте, там, ограничения для детей я сделала. За пизду города летели. Почему поговорка такая говорится? Оно так было. Сколько воин из-за женщин начиналось? Ну, как бы история такова, да, у нас... Да, правда жизни. Мариан, да, вы правы. Шесть месяцев пролежал без причины с психосоматикой на болезнь. И полтора года нет реакции вообще. Угу. Так, добрый день, Елена Власика. Добрый день. Это преступление Делать приворот, страдают все. Спасибо вам, что вы открываете глаза людям. Много психологически нездоровых людей. Совершенно правильно. Так, Диана Ульяна. А если любовница сделала приворот, да еще меня не оставляет и детей. Делает явно на кладбище, как уже устала от нее. Так, Диана, смотрите. Если а, она... Так, стоп она самоведущий человек, она сама практик, Диана, ответьте, пожалуйста. Или она через кого-то мастера делает? Через мастера у нее денег не хватит, чтобы делать на каждый раз, потому что, извините, ходить на кладбище и делать приворот. Если в течение полгода кладбищенский приворот работает так: люби меня или умри без меня. Если он ее любит, значит, если он еще жив, значит, он ее любит, а, там любовь настоящая, да, как бы а, он поэтому там и живет. Это значит, вам надо отпустить а, его. А если он еще живой, ой, давно бы умер бы уже, да, как бы, если бы она, как говорите вы, наклады. Говорят, что она сама и мастер есть у нее. Ну вот вы представьте, пожалуйста, мастер, вот я говорю, приворот делается от 50 до миллиона. Не каждая готова за член платить деньги. Ну вот честно, ну ладно разовый там, и то он там миллионер или еще что-то. Скорее всего, я допущу, мастер, который вам говорит об этом, скорее всего, она может быть делает опои кровью. Наверное, там уже ведро, наверное, выпил, чтобы его держать. А на кладбище ходить, извините, если у нее самой силы нету. Ну, я представляю, что от нее, что она выходит. Ее там подожрали, на нее насели без ведома того. Ну, это же не игрушки мои хорошие, честно могу сказать. А, Арикбаева Гулш, Гулпаршин. Я люблю его, он ушел, я страдаю. Помогите, пожалуйста. Вот эта вот чистка, которая... Ваши любовные отношения от измен, ссор. Я и говорю, что я вам установку делаю, чтобы вы не страдали. Смотрите эту чистку. Давайте следующую чистку буду через три дня делать, как говорится. Давайте через три дня с вами встретимся. Будем дальше продолжать. Будет чистка денежного канала. Татьяна Кучеревская, спасибо, Анфисочка, вы такая настоящая, честная, правдивая. Да, я такая, я такой мастер, кого надо ругать, я ругаю, кого надо пожалеть, я жалею. Так, мои хорошие, смотрите, свечечка потухла, далее мы закрываем, и дальше я буду утилизировать, мои хорошие, любви, счастья, добра. У кого есть желание помочь развитию канала, либо отблагодарить за проделанный ритуал, либо обратиться лично для личной чистки, милости просим, пожалуйста, обращайтесь, мои хорошие. Все данные мои под видео, под любым видео. Также говорю о том, что ставьте, пожалуйста, Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейших видео. Вы у меня самые хорошие. На, на данном моменте ритуал заканчиваю, эфир заканчиваю. Всем пока-пока, всем добра.